Помнишь, мы встретились, был ноябрь, Город послушно менял резину, Ты мне сказал, что не любишь зиму, В принципе, как и я. Брал меня за руку, вел в трактир, Вместо того, чтобы спать и бегать, Ты говорил, что не будет снега, Если мы захотим. перевено, целовались зло, Как перепуганные волчата, Я незнакомым писал, как же мне повезло! Дворники вымели все дворы, Город стирал об асфальт резину, службы просили зиму вежливо до поры. Дальше неясно, вино, постель, Черные простыни, шелк и хлопок. Мир разлетелся на сотни хлопьев, И началась метель. Столбик термометра взял зро, Села зарядка на телефоне, Снег совершил на твоем балконе синий переворот. Пальцы ломил от нежности, Столбик термометра падал в бездну, Я повторяла, зима исчезнет, Если мы захотим. Снег разлетался, как серпантин, Город стоял в сумасшедших пробках, Я повторяла, но как-то робко, Если мы Захотим. Город к утру поменялся весь, кто-то забыл поменять резину, ты мне писал, что не любишь зиму редко по СМС, помнишь, мы встретились, был ноябрь, было в трактире полно народу, ты не сумел обмануть природу, в принципе, как и я.